Ну, я хочу для начала вас спросить, что означает создание коллекции, создание музея, когда перед музеем стоят задачи, стать в один ряд с Эрмитажем, с Третьяковской галереей, но при этом мы понимаем, что необходимо начинать с чистого листа, традиций таких нет. Ну, прежде всего, это большой вызов. Это вызов, и это, ну, для меня, для моих коллег это, конечно, большое счастье и такая удача по жизни, что э, довелось, что называется, с этим столкнуться э, и профессионально этим э, заниматься. Потому что, действительно, вы правы, э, такой опыт, он бывает раз в сто лет. Да? Если мы говорим все-таки о создании большого национального собрания искусства, именно так в итоге была поставлена задача. Э, при создании вот музея Российской государственной художественной галереи, то такие события, они действительно проходят раз там, в сто лет. вот последний раз у нас большое национальное собрание. Это то, что мы сейчас знаем, как Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, был более ста лет назад открыт, в 1912 году. А до него, соответственно, Русский музей императорский, до него Третьяковская галерея, Эрмитаж. И... А до него все эти музеи, которые вы сейчас перечислили, теряли свои работы. Ну по-разному было. В эта история все-таки да, это когда это уже очень большой срок, что-то теряли, что-то приобретали, до сих пор остались неурегулированные, скажем так, споры какие-то там вызванные тем, что, например, после войны очень много предметов искусства, они, соответственно, что-то отправилось в эвакуацию, да, потом что-то не возвращалось на место, ну и так далее. Вот, поэтому здесь как раз сложность нашей задачи стоит в том, что у нас, например, не будет возможности сказать, что вот мы хотим какие-то шедевры, да, но вот они висят в других музеях. А вот было ну, бы правильно, логично. чтобы они… Ну, по-разному, знаете, как бы… Там... Ну, сегодня такие порядки, что музейная коллекция неприкосновенна. Да, но при этом она принадлежит государству, а не музеям, поэтому, в принципе, это как бы право государства определять, где должен висеть тот пильный примет. Но, действительно, мы все-таки говорим о том, что это музейная институция, любая, это все-таки такой очень традиционный институт, и эти традиции, они очень дорогие и к ним очень бережно относятся. Поэтому, если мы говорим о создании новой коллекции, то, действительно, эта речь будет идти с чистого листа. Несколько слов расскажите о самой концепции, почему она была выбрана таковой, какой она стала. И я, ну, забегая вперед, немножко скажу такое свое оценочное такое свое мнение. Я не верю, честно говоря, в том, что так совпало, что выбраны такие направления, которые теперь у нас и там, условно говоря, геополитически э, соотносятся с курсом России, то есть азиатский вектор, африканский вектор. Вы знаете, у нас вот в нашей небольшой истории уже было несколько таких совпадений, в которые действительно можно говорить, что я не верю. Но если серьезно, то Готовя концепцию, был проанализирован большой массив информации и опыта международного, нашего внутрироссийского. Мы обозначили основные тренды, тенденции развития современного музейного дела, проанализировали, скажем так, репертуар фондовый основных музеев. И, собственно, исходя из этого знания, было проще уже обозначать и векторы и направления развития на нового музея. И понятно же, что если мы ставим для себя такую амбициозную задачу о том, чтобы стать такой серьезной национальной коллекцией, то мы должны обозначить и уникальность какую-то свою. Да? И, собственно, мы для себя поэтому выбрали, если мы говорим о комплектовании фондов, два таких направления. Одно, оно ну, оно э, отчасти уникально, потому что, если мы говорим об искусстве второй, э, о русском искусстве второй половины 20 века и да. дальше современность, то больших государственных собраний у нас, в общем-то, пока не сформировалось. Потому что это искусство, и очень много по коллекционерам, и очень много по частным собраниям. А в последнее время очень много этим занимается Третьяковская галерея. это но, Третьяковка. Да, но работы очень много еще. А, то есть тут есть что исследовать, потому что это и разные имена, и разные направления, и разные стили, и официальные, и неофициальные искусства то есть тут очень большой массив для исследователей, для искусствоведов. А второе направление это действительно то, чтобы нас ну, подчеркивал нашу уникальность. Мы, в общем-то, здесь не были оригинальны, можно сказать, мы пошли по пути. Ну, мысль, вернее, шла в таком направлении, что если все-таки мы хотим строить международный музей, известный во всем мире, то, собственно, вот этот международный вектор у нас должен быть направлен прежде всего в сторону стран, которые... Ну, скажем так, менее чувствительны к тем э, санкциям, которые там, действовали в свое время в отношении Крымского полуострова. сейчас мы понимаем, да, что это уже касается всей территории России. И поэтому, собственно, мы и выбрали это искусство Дальнего Востока, Индия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. Почему это важно? Потому что у нас, опять же, в стране нету больших музейных собраний, причем мы, коллекционерам, его не так много, выставки проходят достаточно редкие, и каждая такая выставка, она, в общем-то, является большим событием. Вот мы знаем, что еще в 2020 году, по Третьяковская галерея совместно с Индией готовили большую вот индийскую выставку, она не случилась я надеюсь конечно она там вернется все таки к зрителю но это должно было быть событие потому что этой культура действительно она нашему зрителю практически неизвестна а на мировом арт-рынке это очень востребовано дорогое искусство и мы этим будем заниматься существует ли какое то важное очень имя которое вы подумали когда создавали эту концепцию вот этот художник обязательно должен быть в нашей коллекции может быть вы несколько назовете таких имен? Ну, ну, например, Гелий Коржев. Это же просто икона, можно сказать, легенда сурового стиля. Это очень серьезный художник. Он оставил большое художественное наследие. И его, кстати, не очень много именно в государственных собраниях. То есть сейчас самые большие его коллекции это в русском музее, в Третьяковке. Но очень много работ по-прежнему стоит в частных руках. И он еще чем интересен, то что он как раз интересен для экспозиционной работы. Да, это крупноформатный художник, у него он писал сериями, очень яркие такие эмоциональные работы. И поэтому, безусловно, если мы говорим о второй половине прошлого века, то ну, обойти Келли Коржева да, невозможно. Безусловно, мы... Но есть еще раз там Хандам да, Рустам Хамдавов, да, который там больше, наверное, известен, может быть, как режиссер, тем интереснее и его редкие работы именно в области изобразительного искусства. И мы там рады, что, например, даже в нашем пока небольшом собрании да, есть работы, которые мы как раз на этой выставке показываем. И если говорить о суровом стиле, то можно сказать и о Салахове, да, Таир Салаха. Таир Салаха уже одна из легенд. И эта легенда, ну, пожалуй, может быть, даже больше, чем Коржев. Ну, по-разному, здесь как бы по-разному оценивают, Здесь, ну, опять хорошо. же, можно как ну, бы так здесь так подходить. Салаха у вас нет пока. Его дочь? У Ой, нас есть мой. его дочь. Она, кстати, очень интересный, очень востребованный современный художник. В последнее время, когда особенно она отошла именно от галеристской работы, да, от работы галериста и сосредоточилась на творчестве, у нее очень появились интересные циклы. Вот, один из циклов, например, уже приобрел, взял себе в коллекцию русский музей. Вот, есть тоже несколько вещей, которые ну, на свободном рынке, что называется, находятся, да, и их тоже было бы интересно рассматривать. Какой-то ключевой период развития русской живописи, ну и, может быть, уже и не, и не только русской, в концепции коллекции музея. Вы могли бы выделить вот это вот основное? Ну, вы знаете, я считаю, что ключевой, наверное, отрезок вообще и... Если мы говорим в целом о русском искусстве, 20 века – это, конечно же, авангард. Понятно, что это больше конец 19 века, начало 20 века, и вроде как не совсем входит в наши планы по комплектованию, но обойти это невозможно, потому что авангард дал такой заряд Творчества и креатива, который на десятилетие вперед собственно определил облик и художественный стиль многих художников не только у нас в стране, но и за рубежом. Мы, собственно, почему, например, это было, конечно, так несколько смело, и мы до сих пор сожалеем, что это получилось в таком нескокамерном формате, но это очень интересная была экспозиция, и мы, возможно, в будущем вернемся к ней, но уже в таком более широком прочтении. У нас, например, одна из первых выставок в прошлом году, то, что мы проводили, это была Малевич, Малевич Филонов да, и их ученики. Потому что здесь как раз, чем авангард интересен, то что здесь именно интересно э, смотреть, потому что он э, ну, в отличие, например, от такой вот реалистичной пейзажной живописи, да, он слишком много э, слоев для э, осмысления, да, то есть там может быть много разных версий, да, и каждому зрителю совершенно одна и та же картина может совершенно по-разному э, восприниматься. Вот. И поэтому даже на этой выставке мы, собственно, показываем двух художников, это, в общем-то, легенда авангарда, это Давид Бурлюк и Юрий Аненков, художники, которые эмигрировали после революции за рубеж и, возможно, даже больше за рубежом известны, чем у нас в стране. Ну вот еще раз повторюсь, то что даже говоря о э, русском искусстве второй половины 20 века, конечно, обойти авангард будет невозможно. Ну вот давайте тогда к именам перейдем. Вы сказали «Аненков», э, и у меня первым он был в списке. Юрий Аненков – это, конечно, большое очень имя в русской живописи. Один из просто крупнейших художников. 20 века. Он же не только художник, он же еще известен как то и дело. Да. Это просто фантастический вообще творческий человек, который себя реализовал как писатель, как график, как а, создатель костюмов сценографии и был а, он даже удивительно... был номинантом на премию Оскар. Да, а, он, он а, делал костюмы для одного из фильмов зарубежных, да. да, и был номинирован. И номинация это уже след в истории, в любом случае. Да. Вот. И что интересно, Анинков, он был обласком властью, потом был забыт и предан, условно говоря, забвению, потом он снова воскрешается, становится популярным, а сейчас в России массово проходят его выставки в разных форматах. Это очень интересно. Это и белые против красных, это интеллигенция против там, партийных строителей и при этом э, он совершенно разный в, в стилях. он и график, он и живописец, он и символист и абстракционист ну, то есть это имя фантастическое конечно. Да. при этом э, мы вот нашим зрителям сейчас покажем работу. Эту э, Аненкова, которая в э, коллекции вашего музея и представлена на этой выставке. Э, это единственная работа Анненкова у вас? Нет, не единственная. А, но она очень интересная. Во-первых, вот чем она интересная? – Ну, вы знаете, как бы, во-первых. Это 30-й год. 30-й год это Анненков он в 28-м году, он уехал из да. Советского Союза навсегда. Да. Хотя, как говорил, не собирался якобы эмигрировать. Ну, предположим, поверим ему, но, но э, э, он эту работу пишет уже во Франции, по-моему, вот в 30-е годы. Да? Вы знаете, просто графические работы вот такого вот рода, их же много, например, у того же Пикассо, да, и много есть даже там анекдотов разных таких исторических на эту тему. Э, они интересны тем, что, ну, во-первых, просто графика, да, в силу там своих особенностей, она скажем так, реже экспонируется и менее доступно для вот широкой публики, чем живопись, например, mm -hmm. да, потому что у нее есть там особые условия хранения там и так далее. Во-вторых, Во в силу определенной редкости, и третье, то, что каждая такая работа, это же выглядит, как будто вот человек взял, вот у него такой порыв души, он на салфетке, там, карандашом, да, или что-то изобразил, да, то есть и мы можем только догадываться, это всегда очень большая, почва для исследователей, собственно, как это, при какой ситуации, да, что его побудило. То есть, ну вот, это интересные вещи, поэтому мы, собственно, решили, да, что вот именно показать графическую работу, она, ну так, может быть, даже и не совсем свойственна, да, тому Анинкову, который так широкий зритель знает, но она интересная. Да, и при этом у Аненкова таких автопортретов, ну, предостаточно, у него много ну, да. их, с различными, другими в различных других вариациях. А вам самому Анинков ближе к какой? Какой вам Анинков больше нравится? Когда он живописец или когда Не, он, мне, наверное, может быть, как а, да, театральный художник. – Даже есть, та, вот, Да. Костюмы его. – Да. Ну, потому что это было интересное время, тогда же театр очень переживал, ну, революционные совершенно изменения, да, и от классических вот таких постановок. Он, это было полнейшее экспериментаторство, поиск новых форм, новых идей. Причем он делал и сценографию, кстати говоря, да? не только вот и костюмы, да. он делал сценографию, причем, которая двигалась, гремела, да? звенела. Да. То есть а он это же по сути со это, это то, что вот сейчас вот современный зритель, да, это когда постановка вот таких вот шоу, каких-то. Я думаю, что сейчас бы он был очень востребован. Сто С его идеями, мыслями. Это был бы на расклад. Видите, да, такой вечный художник, собственно. Да? И да. Хорошо. Да, «Давид Бурлюк» это, – это совсем ну, другое имя. И э, в вашей коллекции «Мужской портрет», я вам говорил уже до эфира, мне эта работа очень нравится. И она мне, не скрою, очень э, нравится, потому что она сильно похожа на автопортрет Ван Гога. Ну и потому что Бурлюк э, написал эту работу через там, пару лет после э, того, как познакомился с прессионизмом, э, поехал, сам посмотрел эти работы, увидел, и под влиянием постимпрессионизма он начал писать эти работы. Как эта работа у вас оказалась в коллекции? – Ну, она является частью дара одного из частных коллекционеров, собственно, как бы э, нашей коллекции. Сейчас она, там есть два пополнения. Это Одно – это из э, коллекции МКСХ, то, что по линии Министерства культуры мы получили второй – это от одного частного коллекционера. А, работа, да, она действительно интересна именно для а, ну, просмотра, что называется. Но это, если мы говорим об этом периоде, может быть, она не, не столь интересна, потому что это как раз тот период, когда он такой уже стал коммерческим, наверное. То есть он очень много писал на заказ, был таким коммерчески успешным художником. Ага. А, и на тот период очень много вещей, которые, да, ну вот они написаны, да, то есть о них, может быть, эта история, ее еще только предстоит изучать, и мы очень рады, конечно, что у нас в коллекции это есть, и это будет предмет для исследований. А наиболее ценно, наверное, что-то до этого, когда он был бунтарем? Ну, конечно, когда он, собственно, задавал смыслы, собственно, он был, же, считается, одним из отцов туризма русского, да. да, и этот кружок, который, собственно, это и Маяковский, да, это и, <свят> и собственно, люди, да, которые пытались, они поменять и язык, и образы какие-то визуальные, театры и музыку, то есть это... Это сейчас мы, может быть, смотрим на это, да, и нам кажется это какой-то дикостью, наверное, да, а вот, а в то время это вот люди, да, они понимали, что у них сменная эпоха, то есть у них уходит одна эпоха, и приходит новые, соответственно, нужно было, они ставили себе задачи такие тоже амбициозные, да, что должен быть другой язык, и вербальный, и визуальный. Да, и... они прямо говорили, давайте придадим забвению Достоевского, там, да, и остальные. это очень смело было, вот. Толстого в том числе. Следующий художник. Аркадий Пластов, тоже фантастическое имя. – Ну, ну это, это такой, в советский академик прям… – Пример это... художника, который доказал своими работами, своими творчеств, своим творчеством, что век авангарда подходит к концу, и нужно возвращаться к некому реализму, и что это необходимо делать, потому что традиции, заложенные в реализме, они важнее, чем какие-то эксперименты. Да. да, в этом смысле он, наверное, может быть, даже близок был к передвижникам второй половины XIX века, к русским передвижникам, которые, собственно, шли в народ. Которых авангардисты презирали, ну, так, да. я в кавычках скажу. Говорили, что то, что делают передвижники, это скукота. Да. Тот же самый Верещагин, который был у вас вот на выставке, они говорили, что ну какой верещагин, условно говоря, да. это все неинтересно, скучно. Ну это здесь можно много спорить, а, это всегда... А бластов... это... Возвращается. Он возвращается к возвращает традиции. Он возвращается традиции. Он идет на село, что называется. Да? Он пишет и вот делает вот этот вот портрет идеального крестьянина, колхозника, вот этого труда тяжелого, крестьянского. И, собственно, в этом смысле он, конечно, попал идеально и в тренд, который на тот момент задавало государство. Поэтому он был такой востребованный обласканный властью. Все же это имя, оно же всем наверное, известно, да кто из советской школы учился, да потому что... Ну, он не совсем-то был обласкан властью, он же всю жизнь э, провел в одном селе, и э, писал э, крестьян из колхозов, которые не были передовиками, ему говорили, пиши передовиков, а он писал природу на фоне колхозов, на фоне людей ему нужен был важен вот этот вот аспект. Да, но тем не менее, все равно конфликт какого-то такого глубинного этого не вызывал. не вызывал. Он был академиком, собственно, академии художества, очень уважаемым, его много показывали, экспонирование. Ну, в этом смысле это как раз это да, и, да, И то, что это молодец, что он следовал ей. И сам был крестьянином, между да? прочим. Да? И, честно говоря, это тоже очень удивительно ездил на свои выставки, в Москву в том числе, не имея паспорта до 50-х годов, как все крестьяне, по каким-то справкам, документам дополнительным. А сегодня он становится едва ли не одним из самых востребованных э, современным нашим поколением художников э, того периода. Да, совершенно верно. Э, много его работ у вас в коллекции? У нас несколько работ. Мы выбрали, ну, может быть, она не самая яркая, но здесь специально, я вот уже до записи интервью вам немножко говорил, что здесь задача этой выставки была не в том, чтобы просто взять вот какие-то самые громкие имена, самые там лучшие картины. А здесь, наоборот, бы стояла задача, что попытаться из нашего небольшого собрания выбрать комплекс произведений, которые смотрятся целостно, объединены общие идеи сочетаются при этом на стенах, что называется, ведут диалог и не выглядят ну, какими-то вот странными, там, вырванными из контекста. И поэтому та работа, которую вот мы выбрали для этой выставки, она как раз очень хорошо, вот, если мы подходим именно с этой позиции. И при этом все имена, которые представлены на этой выставке, они подобраны таким образом, чтобы дать э, зрителю, который придет, посмотреть представление о том, что такое ядро э, нашего нового музея, нашей да. новой художественной галереи. – Совершенно верно. – Такая мысль, да? – Да. – Тогда мы к следующему именю перейдем – Виктор Попков. Это очень тоже непростой художник и тоже оставивший значительный след. Он в истории э, советской и русской живописи. Он совсем по-другому смотрит, он реалист, такой даш, художник-шестидесятник. И он э, очень интересно, конечно, подходит к работам, он пытается надеть на себя одежду э, прошлого предков, которые победили в Великой Отечественной войне, и соотнести себя с тем, соответствует ли он и соответствует ли э, его поколение э, тем героическим подвигам, которые были совершены до них. И через вот эти работы он пытается таким образом говорить. Вот есть у него прекрасная работа, ее нет, конечно, у вас в коллекции, «Шинель отца», где он показывает мужчину в шинели и вот этот такой образ того что вообще мы мы мы вообще справимся что мы можем сейчас сделать по сравнению с тем что сделали наши предки это мне кажется очень сегодня востребованный посыл. Это, вы знаете, это есть действительно он как раз из той плеяды художников фронтовиков, которые свой фронтовой опыт, они не только просто переносили на холст, но пытались переосмыслить и донести какой действительно, как вы говорите, важный такой сигнал своим современникам и в том числе потомкам. Поэтому как раз мы в том числе у нас уже вот в той будущей работе, у нас сейчас в работе, что называется, есть несколько произведений, которые мы выбираем, ну, есть несколько тоже таких ярких представителей, и это как раз интересно вот именно показывать, особенно сейчас, в наше время, эти вещи. Хотя, казалось бы, прошло уже там, достаточно много лет, и какие-то вещи, они, может быть, уже и, там, и не современные, да, но тем менее, не менее стан... ну, они актуальны, потому что здесь очень важно... Вот, я думаю, что нынешнее даже время оно породит тоже целую плеяду художников, которые тоже, пропустив через себя вот эти вот события непростые, которые нас сейчас окружают, тоже смогут реализовать это все в таких художественных образах. Какая работа Попкова на этой выставки ваша коллекция вот сейчас представлена о чем эта работа это пейзаж да это вот индустриальная стройка он у нас как раз здесь в таком комплексе сурового стиля это индустриальный пейзаж то есть он так с одной стороны, видите, схематичный достаточно, да, но при этом, вот глядя на него, так абстракция, да, то, абстракция, да, это вот такие вот геометрические вроде бы формы, фигуры, но при этом глядя на нее, ты совершенно точно понимаешь, что хотел художник здесь обозначить. И как я уже сказал, то здесь важным именно то, что эта работа в сочетании с другими, она, в общем-то, здесь ведет такой диалог и совершенно не случайно выглядит. А вторая работа это вот девушка металлург я так понимаю, Попкова. Да, это тоже. Да, да. да. почему это графика, это гуашь. но ну, здесь нам нужно было. Это просто вот очень яркая работа Татаренкова, Феди из мореходки. И нам нужно было уравновесить, и при этом. Ну, чтобы они действительно вели такой своеобразный диалог, и получилось очень интересное вот сочетание. Поэтому мы тоже ее выбрали, и при этом, видите, она очень хорошо сочетается и вот с этой вот стройкой индустриальной. То есть, казалось бы, это люди, да, они, в общем-то, все вот, ну, только что вышло из цеха, да, и… Да, очень интересно, в этой выставке в вашей коллекции, как я понимаю, существует некий такой переход, от ну, какого-то символизма вначале, потом к абстракционизму, кубизму, там, субфутуризму, и дальше возвращение к традициям, к реализму, и дальше мы идем к современной живописи. Как, как вы это выстраиваете, эту линию? Ну, вы знаете, у нас не стояла задача прям строго идти типа по хронологии там, или вот по классике, как одно течение меняло а другое. Здесь важно было именно показать многообразие тех течений, собственно, из которых и состоял вот тот период, который нам интересен с точки зрения будущей формирования будущей коллекции. Здесь важно именно обозначить зрителю, что это настолько богатый пласт для изучения, и, скажем так, формируя коллекцию вот именно на этом временном отрезке, мы, скажем так, на много-много лет вперед будем обеспечены такой хорошей, яркой экспозиционной работой. Вот. Поэтому здесь мы постарались. И самое удивительное, то, что, вот, казалось бы, совершенно из разных течений разные художники, которые там иногда совершенно между собой не связаны, да, но при этом, когда вот их пытаешься вот так вот сопоставлять, они начинают вместе, очень даже друг с другом хорошо разговаривать. Следующее имя – Гелий Коржев. Мы о нем уже говорили. Бесспорно, значительное имя в русской живописи. Какая его работа в коллекции? Здесь очень интересная работа. Мы ее вынуждены были поместить в раздел 18+, потому что там фигура обнаженного человека. Работа называется «Модель» это такая этюдная вещь у него в принципе очень ну, скажем так было несколько работ на одну и ту же за одну тему сделано, но здесь именно интересно смотреть на нее да, что показано скажем так что красота она это вещь такая приходящая да, что все равно то есть в конечном итоге все красота имеет особенность увидеть, вот, но, тем не менее, продолжает вдохновлять художника. И здесь вот этот диалог с его бюстом античного философа – это вот тоже образ, который у него на очень многих полотнах к кому обращается, то есть это такая философская вещь, вот, не самая яркая и даже не самая яркая из нашего собрания. У нас есть не менее интересные работы. Вот. Но мы решили именно эту работу показать для того, чтобы тоже показать, насколько этот художник он многогранен. Потому что он ведь известен свое он тоже фронтовик. У него очень интересные яркие такие циклы, посвященные военным событиям, фронтовикам, ветеранам. Вот. При этом он иногда беспощаден к своим героям, то есть он показывает, что... То есть вот это героизм, он внутри человека, но при этом, то есть это все может выглядеть достаточно так вот жалко и треб... ну, как вызывает какое-то сожаление, но при этом не теряет своей какой-то внутренней такой гордости, что называется, стержня важного. Я уже сказал, что к Коржеву мы еще вернемся не раз. То есть мы даже сейчас то, что у нас есть Коржев, мы его будем показывать. Тот, который у нас, я уверен, тоже к нам поступит в коллекцию. Там тоже очень много ярких работ, и мы, естественно, будем продолжать о нем разговор. Давайте тогда, раз мы сказали о гелии Коржеве, в коллекции на выставке есть работа его внука. Да, Ивана. Иван Коржев. Ваш любимец. <смех> <смех> что это за работа? А, давайте я вначале вам свою версию. То, что я увидел, а, а, глаз а, лошади это основной такой фокус. А, ну, это, а, это отсылка к работе, понятно, а, а, Петрова Водкина, купание красного коня, которую все знают. Но именно глаз, зрачок основной такой элемент работы, я увидел в зрачке эмбрион, эмбрион человека. Что это, о чем эта работа для вас вообще? Или как вы считаете, ну, что уже... хотел сказать Иван Куржев в этой работе, обращаясь к Петрову Водкину? Ну, вы знаете, тут интересно, это, чем интересна эта работа? Тем, что она как раз с ее помощью можно иллюстрировать вот современные исследования искусствоведческие о том, что, как научить современного зрителя смотреть на классические картины. Потому что мы же знаем прекрасно, да, что вот современный зритель, приходя в музей, там, в Эрмитаж или там, в Третьяковскую галерею, он зачастую масса зрителей, если мы говорим о массовом, конечно, зрителе, они а каком-то таком подготовленном. Он зачастую, ведь его задача просто прийти, там сделать селфи на фоне этой картины, поставить себе внутреннюю галочку какую-то о том, что да, я был, я видел, но при этом не там, как-то не изучать, не смотреть, потому что очень многие современные зрители, они все эти произведения видят на экране смартфонов, планшетов и так далее. И вот здесь как раз это пример вот этой вот такой современной визуализации, да, когда, по сути, взяли, ну, можно предположить, что мы взяли картину Петра водкина взяли вот так вот, скадрировали, да, и получилась такая вот яркая голова. И Брион, возможно. Возможно, да, потому что каждый художник, безусловно, закладывает определенный смысл в ту или иную работу. Мы себе даже позволили немножко пошутить в афише, но, собственно, как у нас это работа, один из хедлайнеров выставки, мы ее использовали для оформления афиши и так позволили как раз немножечко тоже пофантазировать на тему глаза. Вот видите, вы увидели одно, мы немножко другое, поэтому. Это как раз вопрос о том, что, чем интересны современные художники, потому что э, они не прямолинейные. Да? То есть там ну, как-то не только вот определенная картинка, которую художник обозначил, мы ее видим но только о ней рассуждаем. А здесь у вас совершенно такой простор для фантазии, для интерпретации. Напротив этой картины висит тоже э, диалог с Петровым Водкиным, и тоже с этой картиной его знаменитой «Купание красного коня», но в исполнении уже другого современного художника. Кто это, и что это за работа? – Это вы говорите про Рустама Хамбанова, да. да? Он Да, здесь больше как режиссер, и у него не так много, собственно, работ в изобразительном искусстве. Здесь как раз его попытка так вот больше ну, так схематично обозначить, и здесь он делает уже акцент если там иван Куржев делает акцент на голове коня и как бы подчеркивает что конь на самом деле главный герой в картине петрова водкина а здесь мы видим всадника который пытается да мы прям вот это схематично это вот уже ну просто геометрические фигуры да но увидеть это напряжение человека который пытается удержать этого коня и при этом и он там с... тот же кубизм да, с... сильно отличается от э, всадника который изображен на оригинальном полотне э, Кузьмы петрова водкина Mm -hmm. Вот. Тоже интересная, так сказать, работа для исследования. Мы тоже И посчитали… Чемпони развернута в обратную сторону. Да? Да. Это тоже вот да, это вот вопрос о том, как современный зритель, да, он может видеть, он может видеть это совершенно в зеркальном отражении, да, он может видеть в каком-то в кадрированном формате, но через разговор, через показ вот этих работ мы можем возвращать зрителю к классическим работам, и мы собственно в том числе, мы у нас даже в каждой выставке заложен уже маленький мостик к будущему. У нас, например, в следующем году вот мы сейчас работаем над большой выставкой, она правда будет в Москве, это в рамках нашего скажем так, обязательства перед нашим учредителем, мы каждую весну делаем большую выставку, так или иначе связанную с Крымом. Вот в этом году у нас был Багаевский, и мы, по сути, вернули массовому такому широкому зрителю это имя. Это очень интересный художник. А в следующем году у нас будет такая интересная выставка петров Водкина и Ломакина. Мария Ломакина, Муроженко, Крыма Очень тоже интересная художница. Она была любимой ученицей Петрова-Водкина, и там интересен именно как раз тоже такой вот диалоговый, сопоставительный взгляд на их творчество, на позицию, на как, собственно, вот она проявилась на вот этом переломе. И у нас таким еще тоже символом будет это вот известное Крымское землетрясение, да, которое тоже стало таким образом, таким художественно-историческим таким историческим, да, вот перелома всех вот всей жизни, художественной, творческой. Васнецов. Да, Андрей Васнецов – это же у нас один из, можно сказать, основателей сурового стиля, здесь тоже очень интересная работа, его манера, понятно, что она отличается от того же Коржева, от того же Попкова, да, но при этом она не менее интересное. Ну, Воснецов тоже вот для нас интересное имя. Почему? Потому что мы уже ну, объявляли о том, что одним из наших фокусов, на нашей деятельности, это будет возрождение интереса к мозаичному искусству. А Васнецов, ведь он известен как очень такой яркий представитель такой советской мозаичной школы. Вот его даже в большей степени, как раз если называть его работы мозаичные, то есть... Широкая публика их знает, видит, но не знает, что это они принадлежат Муснецову. Например, на известный панно на фасаде кинотеатра «Октябрь» в Москве. Работа называется «Трое за столом», но там четыре фигуры. Да, все все вот это маленькая фигура, это либо ребенок, либо это вот... И вот что это за работа? Это троица? Да, вполне возможно. Ну, это вопрос, который, я думаю, что правильнее будет задавать все искусствоведам, потому что каждая работа в нашем собрании, естественно, является предметом изучения. И Нам еще только предстоит находить ну, в каждой... суровый стиль да. с его да. символизмом? Так вы понимаете, это же ценность художников, настоящих художников, дорогих, которые работу, которых представляет художественную ценность, то что они не просто. Что называется, писали картины, да, они вырабатывали свой индивидуальный какой-то творческий язык, но они через вот свою самобытность пытались доносить какие-то смыслы. И именно вот, вот эти вот вещи, они как раз с течением времени становятся ну, вот такими наиболее ценными, интересными, интересными для изучения. Несколько слов скажите о современных художниках, которые представлены на этой выставке. Ну, одна из звезд современного изобразительного искусства, и у нас в коллекции несколько его вещей, и, я надеюсь, будет еще тоже несколько, это Георгий Гурьянов, который ну, широкому зрителю больше известен, наверное, как барабанщик группы кино. При этом он был живописец, который получил такое классическое вот академическое образование, очень хорошо поставленная рука, но при этом он был экспериментатором. Как раз он тоже жил на сломе вот эпох, что называется, да, когда. А менялась одна общественная формация на другую, и тоже он был мастером экспериментов, и его работы они сейчас ну, во многих галереях, в частных собраниях, и он ну, очень высоко ценится. Это имя, которое надо изучать, на его примере нужно ну, показывать, в том числе, куда начало двигаться современное искусство как раз в конце 20 века. Вот, и... Мы его будем, конечно, изучать и показывать. А что его? Какая его работа в этой экспозиции? Это работа, это Джон Балони, это по сути такая она интересная техника, то есть там это микс такой живописной фотографической техники показана одна из классических статуи в Санкт-Петербурге, но она очень интересна оформилась, что называется, на стене, на которой у нас показан монументальность городов. Это вообще вот очень, кстати, интересная стена. Она интересна не только тем, что здесь такие масштабные самые работы, но здесь совершенно неожиданно смотрится Глазунов, например, который, причем он не похож на такого глазунова, да, который мы так все широко знаем. И вот именно сейчас, вот именно в современной информационной повестке это выглядит как каким-то уже таким чуть ли не предупреждением. Это вот встревожный взгляд европейского городского жителя на фоне берлинского пейзажа с таким вот кровавым небом почти. да, Что это, ожидание там зимы будущей, и там, или еще что-то? Не знаю, то есть интересно. И здесь как раз вот Гурьянов с монументальностью такого вот классического греческого, что называется, человеческого тела, он как раз и здесь ведет диалог с монументальностью города. Поэтому тоже достаточно интересно здесь выглядит. У нас, если мы говорим тоже про современных художников, мы все-таки, я считаю, тоже это очень интересное и важное приобретение. Это известный художник, мировой причем известность, это Цюджи, это китайский он больше известен своими фотографическими работами. Здесь вот представлена одна из его работ «Тату-2». Она достаточно известна, ее даже вот если так загуглить, что называется, можно очень много материала по ней найти. Поэтому мы тоже для того, чтобы обозначить наш, наш вот этот вот экзотический восточный вектор, мы ее показываем. Очень интересный художник, тоже всемирно известный, и у него очень высокий стимейт. Это Джулия это британский художник, вот такой современной британской волны. Это в третье ну это даже уже, наверное, там последняя четверть 20 века. Это такой яркий представитель по который высмеивает, возможно, какие-то вещи, да, то есть они там каждая работа в попарте, естественно, она можно как памфлет какой-то там рассматривать, и а, но здесь она очень интересно на одной стене сочетается как раз вот э, с китайской работой, потому что вроде бы там, то есть при первом взгляде э, смотришь это казалось бы там иероглиф какой-то, да, когда начинаешь присматриваться это просто какие-то лежат грибы, кабачки, ну, что хотел сказать художник. Кстати, очень интересный момент такой, мы же э, заранее к этой выставке сделали э, ну так в, в таком экспериментальном режиме мерч, что называется, это футболки, э, те самые свитшоты, э, шоперы, и э, как раз вот эта работа Джулия Нопи, вот этот образ визуально он самый популярный, то есть больше всего покупали его. Вот, вот вам по Почему он к вопросу о том, почему он популярен? В этой выставке, не в коллекции, в этой выставке, что ее все объединяет? Вот все эти разные работы, вот этот поп-арт с абстракционизмом и с суровым стилем. А их объединяет как раз название этой выставки «Калибровка», потому что «Калибровка» – это, по сути, отбор такой, да, отсев, это при наладке, что называется… Мы как раз находимся сейчас в том, в том состоянии, когда мы имеем возможность смотреть на большое разнообразие и имен и работ и выбирать, что из этого достойно попадания, пополнения нашей коллекции. И поэтому здесь как раз мы с одной стороны попытались, как я уже сказал, что называется так вот, извиняюсь, выбросить на стены да, вот самые такие интересные как бы, имена, а с другой стороны, показать, что все это очень хорошо может сочетаться. И в этом как раз тоже вот мы так подумали, что очень интересный получился формат, который, с одной стороны, он а, нас показывает как серьезный музей, который занимается серьезной исследовательской работой, да, который занимается научным анализом и интерпретацией каждого художника, каждой работы, а с другой стороны, это формат галереи. Да, где у вас разные имена, разные стили, разные художники, которые, на первый взгляд, кажется, вообще никак друг другу не связаны. А вот, тем не менее, вот, собственно, в этом и есть калибровка. Спасибо большое. Спасибо.